Здравствуйте всем, коллеги! Наш сегодняшний вебинар будет посвящен менеджеру сценариев в PTV Visum. И попытаемся с вами разобраться, работоспособный это инструмент или это просто некая ненужная опция, которая существует просто ради того, чтобы быть. Вначале начнем с рубрики «Часто задаваемые вопросы» с точки зрения пользователя, да, про менеджер сценарий в целом. Все они сводятся, на самом деле, к трем большим вопросам. Первый из них – это для чего, собственно, мне, как пользователю программного продукта, нужен менеджер сценариев, чего мне с ним делать. Он нужен для того, чтобы просто, удобно и понятно моделировать, оценивать и сравнивать различные, самые разнообразные изменения в транспортной модели в различных вариантах, в различных комбинациях. Второй вопрос, который очень часто пользователи задают, это что в нем можно учитывать при помощи менеджера сценариев и лимитирована ли как-то моя фантазия. Учитывать вы можете практически все, что меняется у вас в транспортной модели? Как транспортная сеть, как социально-экономические данные, как настройки расчетных процедур, число вариантов и их возможных комбинаций на самом деле ограничено лишь задачами, которые перед вами стоят, и, собственно, вашей фантазией и изобретательностью. Третий резонный вопрос, который возникает, можно ли без менеджера сценариев обойтись? То есть является ли он обязательным условием для того, чтобы реализовывать функционал программного продукта, либо некоторую его часть? А на самом деле обязательным условием для реализации функционала в чистом виде менеджер сценариев не является. То есть обойтись без него гипотетически можно, но крайней степени неудобно. Особенно в тех случаях, когда модель используется регулярно, то есть у вас постоянно возникают какие-то задачи, связанные с тем, что вам нужно анализировать, сравнивать различные варианты, выбирать оптимальное решение, планировать развитие транспортной сети на какую-то перспективу в, раз... в различных вариантах или... или когда у вас стоит задача, связанная с тем, что проект достаточно сложный, и вариантов, как его реализовать, очень много. Самый банальный пример подобного – это платные дороги, различные варианты тарифов. Там количество сценариев иногда доходит до нескольких тысяч, на самом деле, в живых боевых проектах, поэтому понятно, что в тысячи файлов версий вы 100% запутаетесь, не поймете, что к чему относится. Как раз для этого менеджер сценариев э, и э, используется. Вкратце э, расскажу про основные понятия, мы, о которых мы сегодня будем говорить, и уже непосредственно перейду к самому менеджеру и покажу в визуме, как он устроен. Э, любой менеджер сценариев, когда вы его создаете, это некое э, структурированное представление различных вариантов вашей модели. Соответственно, существует такое понятие, как базовая версия. Это основная ваша базовая модель, на которую менеджер будет опираться. У этой базовой версии, соответственно, вы как пользователь создаете несколько сценариев. Сценарий 1, сценарий 2, сценарий 3, сценарий 5. Их может быть, опять же, неограниченное количество. Любой сценарий состоит из набора модификаций. Модификация – это конкретное изменение или комплекс изменений в вашей модели. Модификации можно друг с другом различным образом сочетать, то есть применять одну, две, три, пять и так далее. Помимо модификаций, обязательным условием являются параметры процедур. То есть для того, чтобы получить сценарий, вам необходимо задать модификации, то есть конкретные изменения, и приложить к нему параметры процедур. То есть помимо того, что у вас есть вариативность в изменениях транспортной сети и социально-экономических данных, вы еще можете здесь применять различные варианты настройки расчетного ядра модели. Помимо, этого, помимо этих основных, так скажем, моментов, существует еще ряд дополнительных инструментов, сравнительные шаблоны, общее оформление, индексы сценария и прочие так называемые, если можно так выразиться, плюшки, которые могут быть использованы, могут быть не использованы, но, как правило, пользоваться ими... Пользоваться ими просто удобно для того, чтобы упростить решение ряда задач. Давайте перейдем в непосредственный интерфейс Визума и посмотрим, что же собой менеджер сценариев представляет. Менеджер сценариев представляет собой дополнительное окошко с точки зрения того, что вы видите как пользователь глазами, да, в котором, собственно, собра... собрано все то, о чем я говорил. О чем я говорил в предыдущем пункте. Соответственно, для того, чтобы создать менеджер сценариев, вы нажимаете вкладку «Файл», идете в пункт «Менеджер сценариев» или «Сценарий менеджмент» и либо создаете его, либо открываете. При... При создании менеджера сценариев да, вы используете, соответственно, открытый, открытый вами файл. Можете задать его как базовую версию, и у вас, собственно, вся эта структура автоматическим образом создастся. И После того, как вы нажмете «Создать», вы увидите вот такое вот окошко. Соответственно, какие у менеджера сценариев есть основные настройки? Ну, во-первых, это возможность отредактировать вашу базовую версию, которая лежит у вас в менеджере сценариев, да? во-вторых, это отредактировать папки проекта. Папки проекта, как мы помним, это набор директорий, в которых лежат все различные вспомогательные инструменты. Да, по умолчанию папками проекта является папка shared data, при создании менеджера сценариев создается вот, вот такая вот структура папок, указанной вами в директории. И по умолчанию все настройки проекта складываются в папку Share Data. Помимо этого, соответственно, здесь можно это изменить и для сценария э, сохранить. Помимо этого есть вкладка «Настройки проекта». В «Настройках проекта» вы можете задать имя того, как у вас будет э, называться э, файл базовой версии. Э, э, базовая версия — это... Э, та модель, к конфигурации которой будут применяться различные изменения в ходе работы, работы менеджера сценариев. Поэтому от базовой версии, от ее качества и от того, как она идейно и структурно построена, зависит, зависит в конечном итоге то, насколько качественно и хорошо будет собран ваш менеджер сценариев. С точки зрения практики, опять же, Какие, что можно порекомендовать здесь с точки зрения практики и выполнения проектов, наиболее, так скажем, жизнеспособной, да, в случае, если вы рассматриваете какое-то там, так скажем, прогнозирование на несколько периодов вперед и большой набор различных сценариев, которые вам необходим, лучше, лучше всегда стремиться к тому, чтобы базовая версия содержала в себе с точки зрения транспортной сети, как можно больше этих данных изначально. А потом вы просто при помощи различных настроек будете, условно говоря, включать или выключать нужные вам участки сети. То есть не делать так, чтобы они в сеть у вас добавлялись, делать так, чтобы просто нужные активировались или деактивировались. Это с точки зрения глобальных больших проектов. Ну, например, разработка программы развития инфраструктуры, которая требует, ну, большого региона, которая требует раз, различные и объемные э, изменения в сети, лучше делать всегда так, идейно. То есть де, э, пытаться создавать базовую версию таким образом, чтобы она все э, варианты изменения, все эти данные изначально в себе содержала. А затем просто какие-то участки сети вы активируете, какие-то деактивируете. Что еще здесь есть в основных настройках? Это возможность поставить на проект защиту. В различных, в различных конфигурациях, да, при помощи пароля вы можете заблокировать различные элементы. Ну, например, можете запретить редактировать базовую версию, запретить редактировать индексы сценариев без ввода пароля и запретить доступ к папкам проекта. Как все вместе, так и по, по отдельности, соответственно, в различных конфигурациях. Помимо этого, здесь есть журнал. А, ну, журнал – это просто запись о том, когда и какие изменения были в менеджер сценариев внесены. Соответственно, его можно очищать, можно запись добавлять и так далее. Есть здесь также еще поле «Индекс сценария», но к нему мы вернемся чуть позже. Я объясню, что это такое и как его, собственно, применять. Соответственно, вторая вкладка – это «Сценарии». То есть эта вкладка описывает нам те, как раз те варианты, которые мы создаем. С вами, да, те вариант, варианты модели, которые мы создаем и в дальнейшем рассчитываем и используем. Что мы здесь можем сделать? Мы здесь можем сценарий добавлять. Мы здесь можем его настраивать, выбирать, какие, соответственно, модификации будут использоваться. При расчете этого сценария, какой набор параметров процедур будет использоваться нами, и можем выбрать также общее оформление. Это свойство настройки вида окна, фильтров и всего прочего, что есть в Визуме, предустановленная настройка. Можем здесь запускать расчет, можем запускать расчет либо одного сценария, либо всех вместе при помощи вот этих вот, вот, этих вот кнопок. Можем также выбрать рассчитанный сценарий и загрузить результаты выделен... выделенного сценария. Одновременно прямо из этого окна мы можем посмотреть и отредактировать, если это необходимо, параметры процедур. Также для каждого из элементов менеджера, будь то сценарий, модификации, набора параметров, процедур, общее оформление и так далее, мы можем добавлять определенные пользователям атрибуты, то есть какой-то комментарий, если нам необходимо к сценарию добавить, да, наш пользовательский, для нашего понимания, что он означает, мы можем воспользоваться функцией Создания пользовательского атрибута. Соответственно, здесь мы определяем, собственно, порядок да, нахождения просто сценария в списке порядок расчета и из этого окна имеем к ним доступ. Если нам необходимо вынести какой-то отдельный сценарий из менеджера и использовать его в качестве отдельного файла версии, потом мы можем воспользоваться соответствующей функцией и э, э, этот файл, соответственно, файл версии или файл модели сохранить куда-то вне структуры менеджера. Вторая вкладка, которая у нас есть, это вкладка модификации. На самом деле, с точки зрения построения менеджера сценариев, эта вкладка является ключевой. Потому что здесь, в этой вкладке, мы как раз и определяем, какие конкретно изменения мы с вами будем в нашу базовую версию модели вносить и что эти изменения, собственно, значат. Ну, например, давайте покажу это на примере, будет, я думаю, достаточно понятно. Ну, например, мы хотим с вами в нашей базовой версии модели построить какой-то участок, какой участок транспортной сети, построить дорогу. Да? Для этого мы заходим во вкладку модификации, нажимаем вставить, создаем здесь модификацию, присваиваем ей какой-то код, ну, например, знаю, новая дорога. Можем также отнести ее к определенной группе, то есть можем здесь модификации группировать, да, либо можем этого не делать. Соответственно, вот после того, как мы ее создали, перед нами появляется окошко. Это окошко очень важно с точки зрения логики менеджера и построения вообще всей его структуры. Во-первых, здесь нам необходимо определить базовый сценарий. То есть это тот сценарий, к которому базово будет применяться эта модификация. Как правило, это либо базовая версия в большинстве случаев, либо какой-то из уже существующих сценариев. Ну, Например, нам необходимо... Например, нам необходимо построить какую-то дорогу в 2025 году, соответственно, а модель базовая версия у нас для 2022 года, соответственно, в данном случае нам необходимо будет при создании вот этой модификации дороги выбрать сценарий, для 2020, который соответствует у нас 2025 году. Вот. При построении, для корректного построения, собственно, нашей прогнозной модели, учитывающей вот это вот изменение. Также здесь есть две важные вкладки, которые называются «Зависит от» и «Взаимоисключаются с». В чем здесь смысл? Некоторые изменения, которые мы хотим с вами смоделировать, возможны только при при использовании иных, так скажем, изменений. Ну, Например, у нас строится новый район, расположенный через, там, на другом берегу реки от нашего основного города. Да? Мы строим туда мост и, соответственно, по этому мосту пускаем автобусный маршрут. Соответственно, одна модификация сети у нас строительство моста, Вторая модификация сети у нас запуск автобусного маршрута. В этом случае нам при построении модификации запуска автобусного маршрута необходимо указать, что она зависит от построенной дороги, от отдельной предварительно созданной модификации, которая нам собственно строит дорогу. Вкладка Взаимоисключается с, необходимо для того, чтобы выполнить обратное действие, то есть для того, чтобы указать, какая, какая модификация не должна быть использована в связи с создаваемой, для того, чтобы не возникало ошибок. Ну, например, опять же, мы строим автобусный маршрут по участку сети, для которого исходно нами было запрещено движение автобуса. Например, здесь мы можем также это настроить. То есть здесь мы настраиваем, собственно, логику того, как наши модификации, то есть конкретные изменения сети взаимосвязаны. После того, как мы нажали ОК, у нас э, при создании модификации у нас есть доступ к непосредственно уже э, к редактированию э, модели, где мы можем уже э, вносить э, какие-то изменения. Ну, например, давайте просто проведем какой-нибудь отрезок. Вот, например, вот такой. Просто фант фантазийный, да, нажмем ОК. Для того, чтобы внесенные нами изменения сохранить, необходимо нажать клавишу «Установить» в всплывающем окошке вот здесь. Если мы хотим промежуточно, промежуточное сохранение, без закрытия редактирования нажимаем «Промежуточное сохранение». У нас сохраняются результаты того, что мы понаделали, ну, например хотим на, на перерыв уйти, возвращаемся, доделываем эту модификацию, нажимаем клавишу «Установить», модификация сохраняется, и мы, соответственно, возвращаемся в окошко менеджера сценария. Взаимную зависимость модификаций можно настроить также уже и после того, как вы, соответственно, модификации создали. То есть во вкладках «Зависит от» исключения, вы можете это настроить. Какие возникают с практической точки зрения зачастую ошибки? Первая ошибка. Некорректно настроена зависимость модификации. То есть... А вот, я тут попытался эту ошибку симулировать, я создал две модификации, одна из которых закрывает часть сети для системы транспорта баз, а вторая модификация по, использует, эту сеть для, использует эту часть сети для того, чтобы проложить автобусный маршрут. Соответственно, при взаимном использовании этих модификаций в Сценарии в любом, да, из создаваем, создаваемых нами здесь, будет возникать ошибка. Как этого избежать? Какие средства для этого есть? Ну, во-первых, мы можем проверить сочетаемость этих модификаций предварительно до того, как мы создаем сценарий. Для этого мы их просто выделяем и нажимаем клавишу «Проверить сочетаемость двух выделенных модификаций». Соответственно, проверка у нас проходит, и визум нам выдает сообщение, что данные модификации не получается загрузить без ошибок. И, соответственно, для э, того, чтобы э, увидеть эти ошибки, мы запускаем окошко сообщений и видим, э, что э, у нас, соответственно, для... Э, создаваемого варианта маршрута, закрыты следующие участки сети. Это, соответственно, является ошибкой, так мы ее можем на этом этапе выявить. Ну, например, если мы, соответственно, настроим таким образом, что для нового маршрута мы не учитываем вот эту вот модификацию, да, и настроим это на, либо настроим это в создаваемом нами сценарии, что мы при расчете э, вот, вот этого изменения не учитываем э, зак, закрытый участок, да, можем, можем действовать и так, и так, соответственно, все будет э, работать э, корректно. Э, большинство ошибок, которые возникают при э, работе с менеджером, на самом деле, э, они… Э, скрытый вот здесь вот, в настройках взаимосочетаемости ваших изменений. Что представляет собой модификация с точки зрения использования ее вне менеджера? Да? Модификация это на самом деле в простом понимании, в традиционном понимании визума, это файл трансформации, который вам приводит модель из одного вида к другому виду. Соответственно, мы можем также из менеджера сценариев его посмотреть. При помощи клавиши показа изменений мы можем посмотреть, что каждая конкретная модификация делает, собственно, с нашей сетью. Какие объекты она вставляет, какие объекты она удаляет, возможно, какие объекты она изменяет и какие их свойства. Это мы все можем делать, соответственно, из, непосредственно из вот этого вот окна. Также в любой момент после того, как мы модификацию создали, мы можем ее отредактировать. Если мы хотим что-то добавить, или мы что-то упустили, или что-то мы сделали некорректно, мы можем в любой момент вернуться и отредактировать, отредактировать данную модификацию. Помимо модификации есть еще вкладка набор параметров процедур, то есть мы можем сконфигурировать наш сценарий таким образом, чтобы либо для экономии времени, либо для, либо если это необходимо, с какой-то иной точки зрения применять для расчета разный набор параметров процедур. То есть здесь мы его также можем создавать. Мы его можем при создании применять, давайте, применять из актуально загруженной сети в нашем случае сейчас из базовой версии, либо из, принять его откуда-то из внешнего файла. Если у нас заранее был создан какой-то набор параметров процедуры, сохранен, мы можем, соответственно, для расчета, использовать, для расчета использовать его. Соответственно, мы после создания можем этот набор параметров процедур отредактировать. Да, Что-то сюда добавить, ну, например, перераспределение общественного транспорта. Можем, можем добавить и определенным образом здесь внести необходимые изменения. Какие-то процедуры отключить, какие-то процедуры включить. Либо сделать, поменять какие-то параметры и настройки расчетных процедур, если нам это необходимо, и так далее. Соответственно, затем мы можем к сценариям, к созданным нами эти процедуры определенным образом применять. Что здесь хотелось бы отметить и что здесь на самом деле важно с точки с точки зрения того, как на практике всем этим делом пользоваться. Желательно, максимально желательно сохранять единообразие, как минимум, для того, чтобы различные варианты ваших изменений, которые вы вносите, да, и задаете при помощи сценариев, хотелось бы сохранять единообразие, Параметров процедур в части того, какую модель, какой вид модели спроса вы используете да, и какие, соответственно, ее настройки вы применяете. То есть базово хотелось бы эти вещи в настройках параметрах процедур в большинстве случаев сохранять, то есть чтобы не было такой ситуации, при которой у вас на один год, условно говоря, на один год базовая модель рассчитана с одними показателями выбора режима, например, или распределения транспортного движения, да, на другой год с другими показателями. Да. Иногда бывает необходимо менять настройки набора параметров процедур, меняя какие-то для, для того, чтобы изменить какие-то важные и влияющие на расчет вещи. Ну, например, мы для определенных сценариев не хотим считать полностью всю модель, хотим считать только перераспределение либо индивидуального, либо общественного транспорта. Соответственно, в этом, в этом окне мы наборы процедур сохраняем. И затем к сценариям, которые нам нужны, мы эти наборы применяем. Также есть уже из необязательных для расчета опций – это «Настройка общего оформления». То есть то, каким образом у нас будет выглядеть по итогу сеть при загрузке. Сюда входят там настройки графики, то место в сети, которое нам покажется при загрузке, соответственно, результатов расчета сценария и так далее. Здесь мы общее оформление также можем либо создать, ну, например, вот так можем их отредактировать после создания, да. Ну, например, я хочу, чтобы у меня вот это общее оформление показывало мне какой-то отдельный участок сети. Ну, допустим, вот этот. Вот так. Я его устанавливаю и это общее оформление применяю к тем сценарием, которые мне нужны. Эта опция предназначена только для удобства. На сами результаты расчетов и, в общем-то, функционирование с точки зрения расчетных показателей это не влияет. Что у нас здесь еще есть? Из того, чем удобно пользоваться на практике, это сравнительный шаблон. Что есть сравнительный шаблон? Сравнительный шаблон – это, по сути, альтернатива, более удобная, известной вам функции сравнения версий. В чем здесь суть? Вы можете создать для себя удобные шаблоны сравнения различных сценариев. Между собой, которые в дальнейшем будете применять. Ну, например, если вы сравниваете между собой две альтернативные дороги, да, вы вам чаще всего необходимы нагрузки-загрузки сети. Да? Соответственно, здесь вы можете один раз этот шаблон создать, и потом его просто, к... и потом его просто несколько раз применять. Ну, например, я сравниваю. Сценарий 1 со сценарием 2. И сохраняю это в виде шаблона. Да, соответственно, у меня запускается окно сравнения версий. Я настраиваю те, то, как я, каким образом я хочу между собой версии, версии сравнивать, какие показатели для сравнения я приму. И так далее. И использую это в качестве уже готового шаблона, который затем могу который затем могу применять. Также здесь есть вкладка «Определенные пользователям атрибуты». Эти атрибуты имеют отношение непосредственно к элементам менеджера сценариев, не к данным модели, которую вы используете. Здесь мы также можем их создать и в дальнейшем отредактировать. Не буду на этом заострять сейчас большое внимание. Вернусь к основным настройкам и к тому, что же такое индекс сценария. К тому, о чем я рассказал в самом начале. Индекс сценария – это возможность вывести в а, вот это вот в это окошко менеджера а, различные расчетные показатели для а, которые получаются по результатам расчета ваших сценариев ну например у меня есть пять а, сценариев для которых я а, для которых у меня значимые изменения в сети происходят да ну например я сравниваю между собой различные Прогнозные, прогнозные периоды. Существующее положение двадцатый год, 25 год. И хочу видеть глобальный эффект для области моделирования с точки зрения времени, длин поездок и так далее. Соответственно, в индекс сценария я могу эти расчет, расчетные показатели вывести и здесь их указать. Какую Какие, собственно, расчетные показатели я здесь хочу видеть. Это достаточно удобно, когда необходимо быстро, не ковыряясь в самих непосредственно файлах версий, достать какие-то данные по результатам расчета по результатам расчета сценариев. Видео с тем, как сделать это на практике, применительно к конкретной задаче, то есть было обращение от пользователя, спрашивалось, как вывести в индекс сценария расчетные показатели общего, общей длины, насколько мне не изменяет память, и общего времени поездок, там есть такая краткая видеоинструкция, которая показывает, как это делать. Соответственно, чтобы эти показатели затем увидеть, сами значения, да, необходимо перейти во вкладку «Сценарии» и отредактировать вот это вот окошко с атрибутами. Соответственно, все эти показатели, которые мы добавим, будут видны вот здесь. Мы их можем сюда вывести и увидеть нужные нам значения после расчета сценариев. Да? Можем их здесь увидеть и, соответственно, между собой сравнить. Тоже достаточно удобно и упрощает, скажем так, жизнь. Соответственно, что еще есть в менеджере о том, о чем необходимо упомянуть, это возможность так называемый режим multi-user, который позволяет конвертировать часть данных сценария в базу SQL, передать их какому-то другому пользователю, например, да, открыть там на другой на друг, другой машине с использованием другой лицензии визума и соответственно, потом все эти изменения импортировать обратно. Это отдельная на самом деле часть, которая требует более детального рассмотрения, потому что здесь есть нюансы, связанные с тем, что необходимо создавать SQL-сервер и в дальнейшем с как с этим работать? Да, в рамках вебинара я навряд ли вам сейчас смогу просто физически по времени это продемонстрировать. Если эта функция кого-то заинтересовала, пишите, сделаем на эту тему отдельный, отдельный ролик, просто покажем, как этим пользоваться. Также есть опция под названием «Распределенный расчет». Эта опция требует наличия соответствующего модуля. Суть ее заключается в том, что когда у вас дико много сценариев и вы хотите их рассчитывать не на одном, не на одном устройстве, а на нескольких, перенести часть расчета сценариев, вы можете это сделать при помощи этой опции. Так проект, собственно, ваш посчитается быстрее. В случае с уже приведенным например, платных дорог это актуальная история, когда сценариев действительно там, бывает несколько, несколько тысяч, просто их физический расчет э, занимает э, достаточно долгое время, бывает, что там, срок просто расчета модели без каких-то там изменений и создания измеряется неделями. Соответственно, вот, вот эта вот опция, она помогает